Здравствуйте, меня зовут Анжела Полушко, я живу рядом с Новороссийском в станице Раевской. Четыре месяца назад я решила, ну не решила, а так получилось по жизни, что сменила род деятельности, сферу занятий и стала заниматься недвижимостью. Мне очень нравятся дома, и я решила продавать дома в станице, в которой живу. Очень много времени провела в беседах с застройщиками, собственниками, сделала свою базу, но продажи не шли. В один прекрасный момент я увидела в интернете ссылочку на семинар Дарьи Герлен. И таким образом я попала в Евразийскую академию предпринимательства на курсы «Риэлтор. Профессия и бизнес». И несмотря на то, что у меня как бы уже возраст ближе к пенсионному. Я сумела сделать свой сайт, лендинг. Мне стали оставлять заявки. В течение двух недель у меня было 19 заявок. Они все в разработках. Назначены встречи, проведены встречи. Сделки намечаются. Вот. Поэтому всем рекомендую прислушиваться к советам Дарьи и Антона. Делала все по э, их видео. Пакет у меня минимальный, но все понятно и доступно. Есть сайт, не сайт, есть группа в WhatsApp, где можно задать вопросы коллегам, если что-то не, не получается. Есть модератор группы, который всегда готов связаться и помочь, направить нужное русло. Ну и также, конечно, хорошо, что присутствует контроль, потому что мы лентяи, и нам нужно обязательно, чтобы нас кто-то подталкивал. Очень довольна обучением. Если будет что-то там, продолжение какое-то, я обязательно буду участвовать. В перспективе хочу создать свое агентство. В городе Новороссийске. Хотя не верила в то, что как можно работать, потому что агентств много там, большая конкуренция. Но, надеюсь, с помощью Дарьи мы наберемся смелости и сделаем это. Спасибо всем большое. Присоединяйтесь к нам.